А этот, а этот, слышишь, вот так вот с краю. Ну правильно. Его, его кормят с краю сейчас почему-то. Прикольно. Как какие-то, типа, да? А этот, а этот обязательно ноги. То есть это уже такая вот. Там. Засунуть ноги надо. потерял, потерял. Краешек потерял. Да, да, да. как так? Был же он же был здесь. Всё, Не прочухали.